проверяю если недостаточно то нарабатываю Я выделяю следующую прядь. Как, чтобы вам удобно было выделять, чтобы одинаково быстро, чтобы одинаковое было, было разделение, ставим расческу параллельно голове и выводим вот так, ведем по голове параллельно. Вот наш наше ровное разделение. Это нужно для нам это нужно для скорости, чтобы мы быстрее. У нас чтобы Быстрей процесс шел, стрижки. следующая прядь у нас пойдет чуть-чуть ниже первой основной. Разделяю, беру прядь сантиметра полтора и перпендикулярно голове с оттяжкой девяносто резаю. Здесь уже вторая прядь, второй блок у нас средний. Средний блок, да, он у нас уже идет каждая прядь на своем месте. Следующее прядь еще ниже той которую мы стригли прежней каждая прядь должна быть чуть чуть ниже на пол сантиметра это нам даст то что Волосы не будут разворачиваться в противоположную сторону и клиентка всегда сможет дома уложить волосы всякого труда. наша затылочная зона острижена Теперь как мне определить макушечную зону я также ставлю расческу, отмеряю наш угол от края расчески вот наш угол и беру под углом 45 примерно градусов. Это наша макушка. Как мы будем стричь макушку? Я параллельно выделяю прядь по фронтально-теменной зоне, размеру где-то приблизительно сантиметр по размеру и с оттяжкой 90 ориентируюсь на Нижнюю густоту волос я обрезаю. Этот метод стрижки хорош тем, тем он хорош, что он не только дает градацию по всей голове, да, но и если у нас есть сеченные волосы, он убирает их по всей длине и тем самым волос, голова освежается, да. Кончики волос они становятся свежие, они состригаются, тем самым волос мы как бы вылечиваем волос делаем более плотный сразу появляется делаем плотные волосы по кончикам у нас сразу же автоматически появляется объем на, на кончиках волос волос готова макушечная зона теперь друзья как разделить нам э, боковые зоны до да? для удобства опять же я смачиваю волосы у корня чтобы можно было разделять почему потому что у нас Средство нанесено на голову, нам сейчас сложно. А так мы намочили и можем дальше управлять волосами, как нам нужно. Расчесывать его в любую сторону по голове. Так, как разделить боковую зону, да? Мы смотрим от, где у нас лобная падина, да? Либо от середины брови. Вот наша боковая зона. Также сперва я с оттяжкой беру сантиметр готовой длины, которую я уже состриг, и нашу боковую часть подтягивает. Параллельно голове и срезаю. Потом я беру вот наша прядь готовая сбоку. Это наша контрольная будет. И лишнее я обрезаю. Боковая зона стрижется в трех вариантах. Прямой, классический, под уклоном наверх и уклон на удлинение. Я возьму чуть-чуть уклон на удлинение. Потом я выделяю прядь посередине от уха. От э, височного выступа я разделяю голову и э, зону на две половины и беру чуть-чуть с боковой части задней зоны и расчесываю все назад, вот у меня прядь контрольная я это обрезаю под углом параллельно под углом без угла параллельно 90 градусов теперь беру следующую прядь и захватываю чуть-чуть уже готовые обрезанные готовые массы волос это наша контрольная и Обрезаю. Всю основную, всю основную массу от лица я подтягиваю на середину. Пробору. И обрезаю. Все, друзья, наша боковая часть готова.